Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзорчике биржи обиде Начинаем, также продолжая мотаться по биржам Смотреть что у нас лучше, что у нас интереснее Тем более с последними новостями Как у нас случился крах FTX Это конечно сотрясло весь крипторынок Поэтому надо сейчас выбирать хороших, надежных партнеров С которыми мы будем сотрудничать и работать И использовать эти сервисы и, конечно же, на этом зарабатывать. Вариантов заработка очень-очень много. Начиная там просто с инвестиций, покупки криптовалюты, трейдинга и разных других еще направлений. Типа там как копи-трейдинг, копитрейдинг, трейдинг Много разных приколов. Я хотел сделать ролик вводным. Так как здесь очень интересная темка есть. С тем, что можно собрать свою команду из трейдеров. Если мы будем наторговывать хорошие объемы, соответственно, мы сможем потом еще выиграть хороший приз. Призов там много, призов хватает. Помимо всего, хотел сказать, что, как говорится, Месси партнер данной биржи. Как по мне, это очень-очень круто. Блин, ну, я думаю, это серьезный шаг, как говорится, в продвижении данной платформы. С тем, что она имеет хорошие партнерские уже отношения в общем что у нас здесь залетаем сюда, смотрим здесь у нас предлагается такая тема создаем команду либо просто вступаем в команду, присоединяемся либо создать свою команду У меня в мыслях что если я создам команду у вас будет желание, вы можете подключиться в эту команду и постараемся наработать определенные объемы, уйти в плюс, просто торгуя. И, соответственно, после этого еще, если вдруг получится выиграть призовое место, соответственно, этот призовой фонд у нас будет разделен между всеми участниками команды. Как по мне, ну идея на самом деле крутая, интересная. Я думаю, стоит попробовать свои силы не по, не по одиночку, а именно... Работаться в команде и получить хорошие награды. Ну я пока сейчас еще об этом моменте думаю. Вы просто напишите в комментариях, что вам, как вы думаете по поводу данной темы. Интересно вам будет такой вариант или нет? Возможно, вы тоже заинтересованы в команде, поторговать и получить хорошие призы. Ну и также напишите в комментариях те, кто готовы будет присоединиться в команду. Что у нас дальше? Дальше я зашел на копитрейдинг. У нас таблица лидеров, то есть ребята, которые очень-очень хорошо торгуют. Также мы видим их рой и тому подобное. Количество успешных сделок и тому, как они это все производят, то есть какими там парами двигаться. Можно будет копитрейдинг, если вы не умеете торговать. Отличный вариант для вас выбрать хорошего себе например, так, человека, который уже на этом уже... Как говорится, всю жизнь прошел и, соответственно, умеет хорошо торговать. Принесет вам хороший, опять же, доход. Капитрейдингом хорошо, но в команде было бы, конечно, покруче попробовать свои силы. Также есть алготрейдинг. Можно и свою стратегию залить, а можно точно так же использовать искусственный интеллект, который будет торговать за вас. Uh, то есть, есть две сетки. Short сетка, лонг сетка. И, соответственно, нам показывают, какой там примерный там, процент там будет, сумма инвестиций. Все выбираем, нажимаем создать стратегию. И все. У нас тема потом сама уже погнала. Uh, интересно, конечно. Что-то новенькое. Опять же, на все здесь у нас комиссий практически никаких нет. Но я бы, наверное, больше пошел бы в сторону копи uh, трейдинга. Потому что все-таки человек больше может проанализировать, как мне кажется, в данный момент, чем просто искусственный интеллект. Но, опять же, этому тоже есть место быть. Можем потом точно так же взять все это попробовать. Неплохая темка еще с рефералочкой. Если сюда залететь, все могут на реферальной системе хорошо заработать. Соответственно, если ваши друзья зайдут, повыполняют разные условия, просто пользуюсь биржей, торгуя можно будет так неплохо еще насобирать денежку, скажем так, которая просто выпадет дополнительным бонусом. Еще, кстати, очень крутая тема. BitGate запускает фонд на 5 миллионов долларов для людей, которые были партнерами биржи FTX или имели активы на сумму более 50 тысяч долларов. В общем, есть определенные условия, я не знаю, как это еще, конечно, будет работать, но, тем не менее, эта биржа может помочь как-то, я так понимаю, то ли вернуть средства, или какие-то для вас на этой бирже создать благоприятные условия для работы в будущем. Но, тем не менее, фонд у них на 5 миллионов есть, так что, если вы все-таки пострадали данной бирже, вы можете предоставить все доказательства, что это было так, что у вас все есть, а тогда я... Вы можете залететь сюда, попробовать написать, там есть также форма, можете заполнить форму и, соответственно, в скором времени вам сразу же ответят на почту. И люди постараются вам помочь решить вашу проблему. В общем, небольшой такой вводный ролик у нас по данной платформе. Опять же, ребята, пишем комментарии, что вы думаете по этому поводу, по поводу создания команды других моментов там с рефералкой, копитрейдингом. В общем, все пишем в комментарии. Я всем постараюсь ответить, всем помочь. В принципе, надо выбирать сейчас надежных партнеров. Поэтому, что я могу сказать, ребята. На этом видео наше подход к концу. Вы подумайте, напишите. А пока на этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.